Центр избирком готов к проведению выборов и референдума. Причем затраты на эти цели, как заявляют в комиссии, будут не такими значительными. Если две выборные кампании будут объединены, сэкономить удастся порядка 200 миллионов сомов. На сегодняшний день ЦИК обучает своих представителей, как обеспечить... Вали заявления граждан. Курсы проходят и независимые наблюдатели. Только от местных НПО следить за ходом голосования будут несколько тысяч экспертов. Игорь Потанин выяснил, на какой стадии подготовка к предстоящим выборам и референдуму. К предстоящим выборам в местные Кенеши в Центрисбиркоме все готово. Составлен план и ведется активная подготовка членов участковых комиссий. В этом году выборы пройдут с рядом нововведений. Поэтому региональным представителям ЦИКа нужно заранее изучить все новшества избирательного процесса. Эти э, выборы в аильный кенеш, они вообще будут проходить по мажоритарной системе. Что это означает? Что, допустим, один аильный кенеш, в котором, допустим, ну, там 21 мандат или 11 мандатов, ну, по-разному бывает, э, он состоит из нескольких избирательных округов. В одном избирательном округе разыгрывается 4 мандата, допустим, в другом избирательном в округе три мандата и соответственно здесь именно только фамилии кандидатов независимо от того выдвинут он самоподвижением путем самовыдвижения или он выдвинут партией это тоже возможно партия допустим в одном округе где разыгрывается четыре мандата они могут выдвинуть четырех кандидатов то есть на каждый мандат по одному из кандидатов. И принципе, выдвижения будет, что его выдвинула партия. Но фамилии будут стоять именно этих кандидатов. Выборы в городские Кинеши они проходят по пропорциональной системе. То есть похожие, как это были выборы в Чугурлу Кинеш. Параллельно с обучением членов местных комиссий разъяснительная работа проводится и среди возможных кандидатов. Пока своих официальных представителей в ЦИКе зарегистрировали только две политические партии. Заявки на участие в выборах подали средства массовой информации желающие осветить ход избирательного процесса. Регистрацию уже прошли 30 СМИ. Кстати, официальный старт агиткомпании будет дан 11 ноября. Что же касается самих кандидатов в депутаты местных кинейшей, они пока не торопятся подавать свои заявки в ЦИК. Видимо, заняты поиском средств для избирательного фонда. Избирательные фонды формируются за счет средств пожертвования физических лиц, юридических лиц, кандидатов и самой партии. Но кандидатов пока еще преждевременно вносить в средства, так как список кандидатов еще не зарегистрирован, они смогут вносить только уже после регистрации. Также получается для Бишкекского и Уржского. Ну в уже прошли выборы. В Бишкеке получается избирательных максимальная сумма избирательного фонда будет составлять до 15 миллионов сомов, а в остальных городах до 5 миллионов сомов и в военных, конечно, до 500 тысяч сомов разрешено избирательный фонд открывать. К предстоящим выборам готовятся и наблюдатели. Всего от местных НПО за ходом голосования будут следить несколько тысяч экспертов. Сейчас специально для них в столице проводятся тренинги. К работе наблюдатели, как ожидаются, приступят уже со дня на день. Им предстоит отслеживать все этапы предвыборных мероприятий. Неправительственные организации говорят, что к мониторингу местных выборов они подготовлены полностью. А вот к контролю за референдумом, который также запланирован на 11 декабря, правозащитникам придется доукомплектовываться. Например, в рамках, в рамках программы по мониторингу местных выборов у нас есть 20 долготрущих наблюдателей, 20 координаторов краткосрочных наблюдателей. У нас задействовано 8 тренеров для наблюдателей, 30 операторов колл центра В нашем офисе есть колл-центры, которые в день голосования будут принимать данные от наших наблюдателей. И тысячи краткосрочных наблюдателей. Это в рамках местных выборов. Ну, Если будет референдум, то нам потребуется... Больше около 300. Чуть, чуть больше 300. Сколько наблюдателей будут представлены от международных организаций, пока сказать трудно. ЦИК официально пригласил иностранных экспертов приехать в Кыргызстан для мониторинга выборов. Однако пока официально свое участие никто не подтвердил. Эксперты говорят, что если иностранные специалисты и приедут в Кыргызстан, то ради референдума. Местные выборы, как показывает практика, международных наблюдателей обычно не интересуют. Игорь Потанин, Манас Бакешев, НТС.